Международная группа ученых, в которую входят специалисты Казанского федерального университета, планирует создать общую для всех таксономическую систему. Биологи намерены создать таксономический список всех живых существ, обитающих на планете Земля. Ученые считают, что это позволит решить ряд серьезных проблем не только в науке, но и при составлении международных соглашений. Сейчас мы больше озабочены сохранением определенных экосистем и мест обитания. Для такого подхода необходимы общие списки обитателей биотопов, например, тыждевого леса, побережья, островов. Конечно, есть случаи, когда мы сосредотачиваемся на защите определенных видов, например, китов или носорогов. Мы должны предотвратить их браконьерство. И защита экосистемы здесь не самый эффективный подход. А третий подход – это оценка уникальности вида. Это в первую очередь касается тех видов, которые представляют древние эволюционные ветви. И здесь точные современные списки имеют особенно большое значение. На данный момент не существует ни одного общепринятого списка, в котором было бы описано каждое живое существо на планете. Последний подобный труд был создан еще Карлом Линеем, шведским ученым 18 века. При создании единого таксономического списка представители Международного союза биологических наук планируют использовать 10 принципов. Мы полагаем, что эти принципы станут важным шагом в учете сохранения всех видов в мире для нынешнего и будущих поколений. Официальный список должен быть признан учеными и общественными и государственными организациями. Все решения по составу списка должны быть прозрачными. Это означает, что список, как и веки технологии, должен быть полностью открытым, заархивированным. И иметь ссылку, которая указывает, кто отвечал за его составление и редактирование, и где были опубликованы исходные данные. Нужно соответствующим образом отметить вклад ученых, данные которых были использованы при составлении списка. Ученые намерены создать пилотную версию единого таксономического списка в ближайшие два года. Эльвира Зорина, Универньюз.